Шабад шалом, дорогие друзья! И, и несмотря на то, что у нас объявлен карантин, мы все равно с вами можем, благодаря Господу, встречаться. И сегодня мы с вами вспомним 48 главу, начало, вернее, 48 главы книги Бытия. И это как раз та недельная глава, о которой проповедовал Раме. И она начинается после таких слов. «И было после вещей этих, и сказали Иосифу. Вот отец твой болен. И Мидраш, очень интересно, Мидраш Раба, рассказывает, что Авраам просил у Всевышнего старости, искак страданий, а Яков болезни. Яков домогался от Всевышнего болезни. Сказал, владыка миров, человек умирает без болезни и не имеет возможности уладить споры между сыновьями из-за того, что он болеет, два-три дня улаживает споры». «И сказал ему, святой благословенном, клянусь жизнью твоей, хорошей вещи домогался ты, из тебя она начнется». Как сказано в Бариши 4, 48, «И сказал Йосефу, вот отец твой болен». Сказал Рабилеви: с Авраама началась страсть, с Исхьяка начались страдания, с Иакова началась болезнь. С Исхиаку началась болезнь, которая была излечена. И это очень интересное место. Иосиф, когда услышал, когда услышал, что отец болен, он берет двоих своих сыновей Ифраима и Минаши и идет навестить отца. И из этого наши мудрецы учат, что Иосиф он исполнил две заповеди. Первая заповедь – это Бикур холим, это посещение больных. И, как мы уже увидели из Бидраша, что Иаков он просил у Бога болезни. И Мы не знаем, правда это или неправда, но у нас есть намек. Мы четко знаем из Писания, что Иакову была сейчас непростая ситуация, ему еще нужно было благословить детей. И мы помним, что начало благословения началось, как Рами объяснял в той недельной главе, с благословения внуков Ефраима и Минаше. Но сейчас мы поговорим о бекурхолим, о посещении больных. И откуда мы знаем, что это заповедь? В 17 главе, в 20, 17 глава, 24 стих книги Бытия э, сказано, что «И взял Авраам из сына своего, и всех рожденных в доме своем, и всех купленных за серебро, и весь мужской пол людей дома Авраама, и обрезал кланы плоти их в тот самый день, как сказал ему Бог. Аврааму было 99 лет» когда была обрезана крайняя плоть его. А Исмаил сын его был 13 лет, когда была обрезана крайняя плоть его. В тот же самый день обрезаны были Авраам и Исмаил сын его. И с ним обрезан был весь вешмолской пол его, рожденный в доме и купленный за серебро и у наплеменников. И вот после того, как Аврааму была сделана это непростая процедура обрезания, и в таком возрасте я думаю, что это очень болезненно, и даже может быть и температура в этот момент, 18 глава с первого стиха говорит, «И явился ему Господь у Дубавы Мамры, когда он сидел при входе в шатерство во время зноя дневного. И он возвел очи свои и взглянул, и вот тремужно стоял против него. И увидел, он побежал им навстречу им от входа в шатерство и поклонился до земли». И вот как раз мудрецы как раз учат нас о том, что в тот момент, когда Аврааму была сделана эта непростая процедура обрезания, Бог через ангелов навестил его. И дальше он говорит в 18 стихе, в 18 главе, такие слова. «От Авраама точно произойдет народ великий и сильный, и благословляться в нем все народы земли. Ибо я избрал его для того, чтобы он заповедовал сыновьям своим и дому своему после себя ходить путем Господним, творя правду и суд, и исполнит Господь над Авраамом все, что сказал о нем». Итак, мы видим из 19 стиха, что путь Господен включает в себя творить правду и суд. На иврите это звучит «цдока в И вот это слово «цдока» – это очень интересное слово. Оно в переводе означает «законность», «справедливость». И цадик – «цадик» это тот человек, который устанавливает Божья справедливость. И в, данном ситуации, в данной ситуации в чем заключается справедливость? То, что Бог, Он лично посетил Авраама. В Тарклате Сота 14а, есть такие слова. Сказал Раби Хама Барханина, в чем смысл сказанного Господу Богу нашему следуйте? Разве может человек следовать за божественным присутствием? Ведь уже было сказано, что Господь Бог твой есть огонь поглощающий. Скорее, здесь имеется в виду следовать качествам Бога. Он одевает ноги, как сказано, и сделал Господь Бог Адаму и жене его кожаные одежды и одел их. И ты также одевай ноги. Всевышний навещал больных, как сказано, и явился ему Господь дубами мамры. Это баришит 18.1. И также и ты должен навещать больных. Всевышний утешал скорбящих, как сказано, и было... После смерти Авраама Бог голосовил Ицхака, сына его. Также и ты, утешатель людей, пребывающих в трауре. Всевышний хоронил усопщика, сказано, и Бог похоронил его в Маше, в долине. Также и ты хорони усопших». Итак, мы видим, что из трактата Сота мудрецы четко выводят, что именно 19 стих «Ходить путем Господним, творя правду и суд» в данной ситуации означает, посещения больных и конечно же конечно же это большая мецва в танахе и наши мудрецы уделяют очень особое внимание этой мецве, когда кто-то из нас болеет и мы про себя думаем мы хотим отстраниться и мы конечно же в таком состоянии человеку очень неприятно видеть людей которые допустим они не болеют но Писание нас учит, и даже если лично сам Творец пришел навестить Авраама, чтобы мы действительно оказывали очень серьезное внимание больным людям. И придя в квартиру к такому человеку, мы не должны наставлять его, мы не должны поучать его, мы не должны раздражать его. В этой ситуации он нуждается, чтобы ему приготовили пищу, чтобы мы просто утешили его, чтобы мы, может быть, убрали в квартире. Может быть, оставили, не может быть, а оставили ему какие-то средства для пропитания. И в трактате «Недарим» это, есть очень интересный рассказ. «Когда Раби Хелба заболел, выступил Раби Кагана и провозгласил. Раби Хелба болен, и нет никого, кто бы навестил его». Не так ли, продолжал он, случилось с одним из учеников Раби Акива, который заболел, и когда никто из учеников не пришел навестить его, пришел Раби Акива, и когда он подметал пол и посыпал песком, больной сказал ему, Раби, ты оживил меня. И Раби Акива вышел и произнес, кто не навещает больных, тот как бы проливает кровь. Как бы проливает кровь. Вы знаете, что Тара, Писание, Танах, они очень... Очень серьезно относится к жизни человеку. И мудрецы говорят, что даже если шаббат совпал с Йом и человека засыпало, человек оказался в такой ситуации, что нужно его спасти, должен оставить все и быстро пойти и спасать этого человека. Человеческая жизнь превыше всего. И это очень серьезная заповедь, и мы должны к этому отнестись с великим пониманием. Тем более сейчас, когда мы находимся под коронавирусом, когда многие болеют, мы можем получать ссылки, и обязательно мы должны молиться за этих людей. Это то, что касается посещения больных. То, что касается больных... Апостол Иаков, это у нас... 4, 5 глава с 11 стиха, он говорит, «Страдает ли кто из вас, пусть помолится. Весель ли кто, пусть поют псалмы. А болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитера церкви, и пусть помолится над ним, помазаю аллеем во имя Господне. И молитва веры исцелит больного, и восставит его Господь. И если он сделал грехи, простятся ему. Признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться». Много может усиленная молитва праведного. Или я был человеком, подобным нам, и в молитве помолился, чтобы не было дождя и не было дождя, на земле три года и шесть месяцев. И опять помолился, и небо дала дождь, и земля произостила подствои. Итак, апостол, Павел, ой, апостол Яков он говорит, «Болен ли кто из вас? Пусть призовет пресвитеров, и пусть пресвитера придут и помолятся». Я знаю даже по себе иногда, иногда, когда я болел, и мне не очень-то хотелось кому-то говорить про это, а тем более, тем более, звонить кому-то и просить, чтобы пришли. Но, но апостол здесь четко говорит: болен, призови, потому что, конечно же, когда мы болеем, прежде всего мы бежим куда к врачу. И есть, естественно, болезни, которые мы можем исцелиться с помощью антибиотика, с помощью таблетки, но есть болезни, которые с помощью таблетки они не лечатся. И ярким примером из Писания мы знаем, что женщина, которая многие годы она страдала от кровотечения, и Писание говорит, что она отдала очень много средств на исцеление, но она этого исцеления не получила. Но она сказала себе, что только прикоснусь к Ешуа, и я получу исцеление. И мы знаем, что прикосновением к нашему Господу она получила это исцеление. Мы помним, когда у Петра заболела теща, он тоже пришел и исцелил ее. Так и здесь. Болен? Призови не одного, написанного пресвитера, а пресвитеров. И в следующий раз, если получится так, что я буду болен, я позову пресвитеров. У нас, слава Богу, их несколько есть. Все придут. И, конечно же, конечно же мы очень много слышали, или он про это говорил, что э, когда человек страдает какой-то болезнью или он страдает, женщина особенно бесплодием, они идут на могилы праведников и молятся, естественно молятся Богу, но в заслугу этих праведников, и они получают исцеление, то если они молятся в заслугу своих праведников, ну конечно, это и наши праведники, то тем более наш праведник, Ишуа, который на 100% является праведником, и мы знаем на 100%, что его-то жертва уже принята. И, конечно же, коллективная молитва благодаря праведником нашего Господа Ишуа и благодаря его жертве, она, конечно, будет услышана. Конечно же, мы знаем случаи, что не всегда и Бог забирает и верующих людей, но тем не менее, тем не менее, молитва людей, которые разбираются в ситуации, которые знают Писание, она никогда не помешает. И здесь очень интересно, что написано, что Илья был человеком подобным нам и в молитве помолился, чтобы не было дождя, и не было дождя на земле три года и шесть месяцев. О чем здесь говорится? Конечно же, мы знаем, мы живя в Израиле, мы четко понимаем, что в Израиле дождь – это большой хесед, это огромное благословение. И здесь, конечно же, не связано с тем, чтобы кто-то заболел, а здесь связано с Божьим хеседом. Особенно мы знаем первый дождь, и ранний дождь, он настолько идет, он так тихо чтобы не поранить те первые плоды, которые только-только начинают сходить. И мы знаем, что есть сильное, сильное это поздний дождь, который нужен для того, чтобы земля была четко пропитана, чтобы были принесены хорошие плоды. И я хочу вам рассказать одну историю. Одна история, которая произошла 2 ноября 2015 года. Это произошло как раз в такой сезон антифада была. Это был как сезон ножей. И Человек по имени Даниэль Коэн в Петахтыкве, он сидел на остановке. И он почувствовал, что кто-то сзади подошел к нему, и он только почувствовал, как кто-то воткнул ему нож. Конечно же, он начал сопротивляться, подбежали люди, скрутили этого человека. Его доставили в тель больницу и начали готовить его к операции. Сделали ему прививки, сделали ему снимки и на одном из снимков, как раз в районе ножа, они увидели большую раховую опухоль. И, конечно, они вырезали ему эту опухоль и исцелили его, как раз залечили ему то ножевое ранение. И здесь, я не знаю, как это назвать, я просто вижу здесь Божью, Божью милость, большую Божью милость. И этот человек до сих пор жил, слава Богу, и еще, дай ему Бог, чтобы он еще жил и жил. И хесед – это непростое слово. Иаков, Иаков он говорит, они катаньте, это такое слово, что я песчинка, когда он, раз, когда он начал размышлять над Божьей милостью. И он говорит, что я не достоин всех благодеяний твоих, насколько я мал по сравнению с, твоими, с твоей милостью. Она не укладывается в голове. Это просто насколько великий, великий дар – это Божья милость. И потому здесь как раз Яков упоминает про Илию. Конечно, мы всегда в болезни нуждаемся в Божьей милости. И сейчас мы рассмотрим Вторую заповедь, которая будет получена в дальнейшем в Синайской пустыне, но которую оказал Иаков своему отцу, вернее, Иосиф своему отцу Якову, когда он узнал, что он болен, занимая пост премьер-министра Египта, второй человек после фараона, он не смотрит на свои заслуги, он идет, чтобы оказать почтение своему отцу. И когда он видит, что отец он вместо Минаши он благословляет Ефраима, конечно, ему очень хотелось по-отцовски, это первенец, благословить Минаша, чтобы Минаша был первенцем. Но из-за того, что уважение к отцу, он ничего не делает, он не меняет, и Ефраим получает первородство. И мы знаем, что от Ефраима в дальнейшем произойдет Иисус Навин, который примет активное участие в завоевании Хананской земли, и который сделает заявление, на которое всегда все держат равнение. Говорит, а я и мой дом, мы будем служить Господу Богу. А Минаше, Минаше мы знаем, что когда он родился, Иосиф сказал, что на сей раз Господь избавил меня от всех тех тягот, которые я перенес в Египте. И оно означает забвение. И мы знаем, что когда при входе в Хананскую землю, колено Минаши попросило э, землю по эту сторону Иордана, то есть половина колена Минаша оказалась по обе стороны Иордана. И это имя оно превратилось в память. Всегда по эту сторону э, еврейский народ он знал, что на той стороне находится, он помнил и знал, что на той стороне находятся их братья. Почтение к родителям. Эту заповедь мы получили в Синайской пустыне. И мы знаем, что в Синайской пустыне Бог питал нас маном. Он одевал нас. Мы не болели. И, конечно, в тот момент родители особо не могли показать заботу своим детям. Но мы помним и трагические минуты, когда мы сделали золотого тельца, восстание Корея. То есть разные вещи, которые показывали негатив, и то, что было вынесено разведчиками, приговор 40 лет хождения по пустыне. Но тем не менее, тем не менее, именно в Сидайской пустыне мы получили пятую заповедь на первой скрижале, которая гласит «Почитай отца и мать». И мы с вами знаем, что на первой скрижале были заповеди, которые имеют отношение между Богом и человеком. Это такие, как «Не ходи вслед чужих богам, не произноси». Божье имя понапрасну. И, конечно, пятая заповедь – «Почитай отца и мать». А на второй скрижале – это отношение между человеком и человеком. Это «Не укради, не пролюбодействуй». И, как учит нас традиция, как ты можешь почитать отца Бога, которого ты не видишь, если ты не почитаешь отца, которого ты видишь. И в Танахе есть еще очень интересный рассказ. Это «Почтение Ягуды». Мы помним ситуацию, когда меньший Беньямин, он был пойман с кубком, И Иосиф говорит, все, братья, вы свободны. Вы, ни в чем, вы, ни, вы ничего не сделали. Вы можете возвращаться. И Беньямин пойман. Он будет отбывать наказание. И вот здесь, вот здесь мы видим качество ягоды. Он подходит к Иосифу и говорит, ты владыка перед нами, а мы твои рабы. Когда мы шли сюда, ты попросил Бениамина. И когда мы сказали нашему отцу, что отдай нам отрока, мы вернемся с ним, отец нам сказал такие слова. У меня было два любимых сына. Одного рассерзал зверь, а один при мне. Если я отдам вам этого отрока, и вы не вернете его назад, вы сведете седину мою в могилу. И вот вы представьте, представьте эти слова, которые слышит Иуда, что у меня только два любимых сына. Вы сыновья, но любимых только два. И он, рассказывая это, он не знал, что это перед ним Иосиф, он думал, что перед ним стоит чиновник египетский, и он через переводчика переводит ему и всю трагедию, всю трагедию что я, да, я нелюбимый сын, но! Но! Я с любовью и к почтению отношусь к своему отцу. И я не могу позволить и допустить, чтобы мой отец ушел в могилу. Пожалуйста, отдай нам Бениамина». Здесь просто величайшее, величайшее, величайшее почтение. И заповедь «Почитай отца и мать» – она одна из очень серьезных заповедей. И дальше Бог говорит «Почитай отца и мать» Да продляться твои дни жизни на земле. Знаете, я раньше думал, что грузины, у меня есть очень много грузин знакомых, я раньше думал, что грузины, когда говорили, они долгожители. Почему? Потому что они пьют чистую воду нарзан, они кушают много зелени. Но на самом деле они потому долго живут, потому что у них очень серьезное почтение к своим родителям. И, конечно же, конечно же, в старости... Родители из-за своего возраста, они могут нас и раздражать, они могут нас обижать. Но есть этикет и есть правила. Если у вас не очень хорошие отношения с родителями, мы можем держать дистанцию, но мы должны с любовью относиться к ним. И в Талмуде есть такой рассказ, когда мать, она была просто в ярости, и она пришла и плюнула в лицо своему сыну. И этот сын, он сдержался. И он не ответил ей ни слова. И вот вопрос они задают. Он великий, потому что он ничего не ответил, или он великий, потому что он умел с почтением сдержать эти эмоции. И закончить, закончить. я хочу как раз с призывом посещения больных, почтения больных, Родителей. Пусть оно просто будет неотъемлемой частью нас. Отец, мы благодарны Тебе, Великий Господь, за Твое Слово. Мы благодарны Тебе за то, что мы можем учиться, за то, что мы являемся Твоими учениками. Дорогой Ишуа, мы благодарим Тебя за то, что Ты выкупил нас, Ты искупил нас. Ты заплатил великую цену, большую цену Ты заплатил за нас. Мы благодарны, что всегда в любом состоянии мы можем обращаться к Тебе. Мы можем просто опираться, как столпом опираться на Твои дела, на, твои, на Твою праведность. Спасибо Тебе, спасибо за то, что Ты являешься нашим защитником, за то, что Ты являешься нашим адвокатом, за то, что Ты всегда на нашей стороне. Спасибо Тебе, спасибо Тебе. Дай нам быть учениками, дай нам, как Ты – обращаться и видеть каждую нужду. Спасибо тебе, спасибо тебе за все. И отец будь прославлен во имя Иешуа Мессии. Аминь.